Лето, конечно, это очень хороший аппарат для растений. Все растет, цветет и благоухает. Посмотрите, какая красота! Все цветет, прям радует глаз. И Крассандра, бугенвилия на заднем плане, орхидеи, красотища, и коллагиума своими красивыми декоративными листьями. Прям радует тоже глаз. И, конечно, мединила. У мединилы уже отцветают цветы. Ну, ничего, будем ждать следующего цветения. Но сегодня речь не об этом. Всем привет! Добро пожаловать в мою оранжерею. Сегодня в моем видео я покажу своего красавца, недавно приобретенного, фикус али. Кто смотрит давно мои видео, они уже знают, что я люблю большие растения. И вы уже знаете, что у меня есть уже много таких растений, которые я вырастила сама из маленьких. Это вот фикус, он был очень маленький, замиокулькас и другие. Шифлера большая такая. Ну а здесь мне подвернулся просто случай, И я приобрела уже такое большое взрослое дерево фикус. Он уже сформированный, у него имеется такой, смотрите, толстый ствол. Ну, дерево, могу сказать. Просто он был очень сильно обрезан. Если бы ему не сделали обрезку, то он не прошел бы в дверной проем. Вот такой он был большой. Он у меня уже растет, ну, где-то около месяца. У него за это время пошел молодой рост. Посмотрите, какие красивые листочки появляются очень-очень красиво смотрится листва конечно очень красивая темно-зеленая и молодые листики вот таким цветом это фикус али но он имеет еще и разновидности этот сорт у меня называется Amstel King. Он отличается более широкой листвой. Вообще, у фикусали, у него имеются такие очень узкие и длинные листья, напоминающие наше дерево Иву. А вот как раз сорт Амстел Кинг, он немного, видите, какой лист имеет? Он длинный листочек, довольно-таки, но широкий. И посмотрите, какой у него цвет ствола, такой коричневый, имеет даже какую-то вот такую крапинку, как на камеру не передается, а вообще как серебристый такой какой-то налет, серый, вот такой красавец. В природе это дерево можно встретить в Индии, оно вырастает до 20 метров. А в комнатных условиях этого красавца можно вырастить до 2 метров. И в ширину он может разрастись просто огромным. Его нужно формировать обязательно. Потому что ветки боковые очень хорошо разрастаются. Это очень теневыносливое растение. Его можно поставить вдали от окна. И чтобы такое умеренный свет был? Но это относится именно к темно-зеленым листьям. А если фикус имеет варигатность, то ему, конечно, потребуется больше света. И чтобы попадало такое неяркое солнце даже. В уходе он считается неприхотливым. Главное его вовремя поливать, подкармливать, а он любит подкормки. И в зимнее время его желательно не ставить на холодное место, то есть не подоконник, и чтобы корневая система была в тепле. В летнее время он любит опрыскиваться. он любит, когда у него листья чистые, то есть его либо протирать тряпочкой, но так как листьев очень много, это неудобно. Его лучше опрыскать хорошо из перелизатора и все. Или если небольшое растение, то сносить под теплый душ. Он тоже вам скажет спасибо за это. Но я свое растение уже пересадила, я ему составила грунт. Он любит очень такой питательный грунт, но рыхлый. То есть у меня здесь торф, песок, перегной. Вы видите, он у меня прям вообще бурно стал расти. Ему все понравилось. Стоит он у меня вдали от окна. Ну так метра три, наверное, от окна. И я что заметила, я его раньше поставила а, около лампы. Но ему это не понравилось. У него даже от лампы, я заметила, появился ожог на листьях. Так что вот ему вообще хорошо, вот вдали от окна, метра три и все, замечательно вообще. Поливать, конечно, как все растения, подсушивать грунт, но наполовину это точно, его не нужно заливать. Вот этот фикус мой большой, я поливаю раз в неделю, а может даже и раз в полторы. А зимой я его поливаю раз в месяц, есть, вот он не любит тоже сильно таких переливов. Любит он подкормки, я уже говорила, любит питательный грунт. Но раз я использую перевной, то подкормки я вношу, конечно, уже меньше, потому что у него там грунт очень хороший. А вообще так подкармливать можно удобрением специальное, которое продаются для фикусов. Уход в летний период, конечно, отличается от зимнего. В летний период и полив почаще получается. Дом уже жарко, все равно пересекает и растет растение. А зимой полив сокращается, конечно. Терпит сквознякло и не терпит, когда горшок находится на холодном месте. То есть с подоконников нужно убирать зимой. Если пол холодный, то можно, конечно, что-то подкладывать. А так, в принципе, и опрыскивание зимой. Тоже нужно, потому что работают отопительные приборы. Воздух сухой, а он все-таки у нас из тропика. Я, конечно, очень довольна своим новым питомцем. Обязательно буду вам показывать его видео. Говорить, как он у меня развивается. И какие, может быть, если буду сталкиваться с какими-то проблемами. Это я буду все говорить. Подписывайтесь на канал. Пишите комментарии, увидимся в следующем видео.